Всем здоров, народ! Сегодня в выпуске мы будем очень много фотографировать, фотографировать и еще раз фотографировать, потому что у меня в руках оказался новенький Huawei P50 даже без приставки Pro. Эта модель, конечно, тоже существует. Но у меня в руках сегодня оказался вот такой Huawei P50. Сегодня его и будем тестировать. Я вам покажу, на что он способен. И я сразу честно признаюсь, этот смартфон меня удивил. Парочку вещей он умеет делать. Прям муа, мое почтение. Но сначала давайте посмотрим заставку, распаковку, а потом уже будем тестировать камеру. Итак, внутри, собственно говоря, сам смартфон выглядит он вот так, к дизайну вернемся чуть позже, включаем смартфон и идем дальше. Естественно, есть иголочка для сим-карты. Также в комплекте прозрачный силиконовый чехол, за это спасибо. Кабель зарядки USB-USB Type-C, а также блок для быстрой зарядки на целых 66 Вт. Ну, тут об этом прямо написано. Но пока происходит настройка, хочу сказать то, что мое знакомство с линейкой Huawei P началось с выхода модели Huawei P30 и P30 Pro. Если мне не изменяет память, это был первый смартфон на рынке с реально работающим оптическим зумом. Потом был Huawei P40 и теперь Huawei P50, в котором я бы сказал не то, что на камеру сделан процент. А тут таких прям два здоровых акцента на камеру. Как можете заметить, сейчас тенденция такая, что все в один блок не умещается. Соответственно, сделали отдельно основной модуль с обычной и ультраширокими камерами, а также телемодуль и вспышка, вот они вынесены отдельно. Сам дизайн, как обычно, стильный, очень приятные цвета есть на выбор. Я слышал то, что многим нравятся, например, золотые, либо черные смартфоны. Так вот, у нас в руках сейчас как раз такой случай, плюс поверхность что ли зеркальная, ну или, по крайней мере, очень сильно отражается. Я бы сказал, наверное, что это все-таки ближе к зеркалу, ну, по крайней мере, когда я вот так смотрю. Ну, я вижу полноценно свое отражение. Просто оно такое, ну, немного затененное. Тип того. Как я уже сказал, в комплекте у нас быстрая зарядка на 66 Вт. Ну, а заряжает она аккумулятор на 4100 мАч. Коротко про экран. Здесь у нас OLED-матрица с разрешением 1224 на 2700 точек с обновлением в 90 Гц. В общем-то, это стандарт для подобного уровня моделей. Анимации очень приятные. Смотреть на такой экран одно удовольствие. Ну и самое основное, конечно же, камера. Фронтальная здесь на 13 Мп селись диафрагмой 2.4. И, и в целом признаюсь, что мне всегда нравились фронталки, которые ставились в моделях от Huawei, но в этот раз они еще внедрили технологию, которая называется... True Chrome, вроде бы как, которая отвечает за естественную передачу цветов. Собственно говоря, сейчас вы видите селфи, которые я нащелкал на этот смартфон, и да, они выглядят, наверное, более естественно, чем обычно, но меня больше всего поразило даже не цветопередача, а то, что здесь есть целых три режима э, угла обзора, скажем так, от обычного до, не то что широкого, а, а я бы даже сказал, до самого широкого угла обзора, который я, в принципе, когда-либо видел во фронтальных камерах в любом смартфоне до этого. Вы просто посмотрите на этот бешеный угол обзора. Вот это обычное селфи а вот это вот если переключить его на широкоугольный режим. Но я не знаю, мало ли кому-то не хватает обычного селфи и нужно захватить больше пространства. Так вот, это получается как раз тот случай. Я реально ни разу не видел, чтобы было шире, чем здесь. Ну и вот, посмотрите, еще пару селфиков в темное время суток. Тут есть интересный режим, что когда мы переключаемся в темное время суток на режим портрета, либо просто фото в режиме селфи, у нас появляются белые рамки по краям кадра, которые подсветятся лицо. При этом они реально очень яркие и в некоторых смартфонах так реализована вспышка, когда ты делаешь селфи, у тебя просто загорается экран и получается довольно странный честно говоря результат. Здесь же мы соответственно видим результат уже сразу на предпросмотре за то, что у нас рамка белым горит постоянно. Это довольно необычное решение и стоит заметить, что оно реально работает. Вот такие получаются селфи на очень-очень темной парковке. Я вот снимал, получилось ну вроде неплохо. Решайте сами ваше мнение в комментариях как всегда приветствуется. Фронтальный модуль это, конечно, хорошо, но основной, поверьте мне, тут намного интереснее. Я не буду сейчас перечислять все характеристики основной камеры, вы можете просто поставить видео на паузу и изучить их самостоятельно. Как я уже говорил, этот смартфон реально смог меня удивить по нескольким параметрам, один из которых это супер замедленная съемка 960 кадров в разрешении Full HD. Да, я согласен, то что замедленная съемка в смартфонах есть уже давно, но обычно это 120, либо иногда 240 кадров, но такую Съемку уже называют сверхзамедленной. Этот же смартфон умеет снимать 960 кадров в секунду, что в 4 раза больше, чем сверхзамедленная съемка. И как тогда ее получается называть? Мегазамедленная? Гигазамедленная? Также можете предложить ваши вариант в комментариях, интересно, как бы вы назвали такую съемку. Те, кто давно уже подписан на мой канал, знают, что я реально фанат замедленной съемки. Особенно, если все красиво настроить и подзаморочиться, то можно получить прям вообще крутые результаты. Ну, либо же можно не париться и просто побаловаться на камеру и загрузить куда-нибудь также в социальные сети. Почему бы и нет? Как по мне, результат получается реально прикольный и должно собрать и кучу целых лайков в каком-нибудь Инстаграме, там ВК, клипах ну или где-то еще. Ну а второй сильный момент заметен в портретах, которые здесь можно снимать на телеобъектив с эквивалентом в целых 125 миллиметров. Для тех, кто не понимает, что это значит, сейчас покажу. Для фотоаппарата это вот такая огромная бандурина, весит где-то полтора, может даже ближе к двум килограммам. И это как раз, э, да, это 125 миллиметров. Ну а в данном случае то же самое, ну практически, у нас помещается в корпусе смартфона. И окей, телеобъективы в смартфонах присутствуют уже довольно давно, но в данном случае здесь имеется поддержка автофокуса, а также портретного режима. И вот сейчас я уже смотрю результаты нашей фотосессии, и когда мы фотографировали при ярком солнце, они казались не очень крутыми. Но вот сейчас я понимаю, что на именно теле, Модули, портреты получаются действительно классными. У нас здесь оптика от компании Leica. Получается очень крутое размытие. Особенно посмотрите вот в данном случае, какая у нас получается крутая бокешка. Ну, это вот именно размытие, да, вот эти все кольца, это выглядит очень красиво. Плюс тут имеется два режима, отдельно портретный и режим с диафрагмой, который можно регулировать уже после съемки. То есть, если вам вдруг кажется, что фон размыт слишком сильно, либо недостаточно сильно, можно, соответственно, подергать ползунки и получить эффект, который вам может даже понравиться больше, чем изначально сделала автоматика. И, в общем и целом, это смартфон, на самом деле, очень богат на эксперименты. То есть, тут целых три режима портрета, да, либо на широкую камеру, среднюю, либо телекамеру, можно попробовать сделать все три, а потом уже выбрать из трех вариантов тот, который понравился больше. Самое интересное, что вот фотографии, которые я вам сейчас показываю, большинство из них здесь обработано либо в стандартном редакторе, либо я их не обрабатывал вовсе, то есть изначальный результат, в том числе из передачи цвета, цвета, да, технология TrueChrome, она реально справляется с тем, чтобы дальше фотографии никак не редактировать. Тут очень много искусственных алгоритмов, то есть они прям именно заменяют некоторые цветы, Цвета. Вот тут это отлично видно, когда я пытался фотографировать цветок. Включается искусственный алгоритм, и он немножко подменяет цвета, которые делают фотографию реально лучше. А в этом, как правило, и заключается смысл обработки любой фотографии. Как правило, это изменение цвета и освещенности. Так вот, за все то время, сколько я провел за испытанием этого смартфона, я фотографировал как в дневное время, так и в условиях недостаточной освещенности. В обоих этих случаях меня реально всегда устраивали цвета, которые давал смартфон. Ну, может быть, пару фотографий там пришлось чуть-чуть подредактировать, но эти изменения реально были незначительны. То есть я на этот смартфон даже не скачивал еще сторон редактора то что у нас предоставляет непосредственно фирменная система этого более чем достаточно а еще мне очень нравится переход ну вот именно анимация да когда мы смартфон включаем либо выключаем у нас работает always on display технология то есть мы всегда видим картинку какую-то да часы но при этом экран у нас не включается Это выглядит красиво Тоже необычно Люблю, когда в каких-то оболочках да, добавляют вот такие фишки Ставьте лайки если вам это тоже нравится Самое главное, что я хочу сказать После использования данной камеры, конкретно этого смартфона То, что здесь работает, наверное, самое большое количество алгоритмов Которые я когда-либо встречал То есть тут есть специальный режим съемки Например, ночная съемка Или же там какое-то улучшенное фото, да, улучшенный портрет Я ни разу эти функции не включал Потому что во время обычной фотографии они у меня включались автоматически каждый раз система реально понимала что вот сейчас я фотографирую ночью вот такие получаются результаты а вот этот результат когда я специально именно фильтр ночь ставил но как вы можете заметить да они практически одинаковые, даже не могу сказать, где результат получился лучше. И это на самом деле очень круто, то, что раньше нам смартфоны давали, допустим, режимы, просто выбирай режим, который тебе подходит, и, соответственно, дальше алгоритмы доработают. А сейчас даже режима никакого выбирать не нужно, просто включаешь обычное фото, выбираешь широкий модуль, обычный, либо телемодуль, и дальше алгоритмы уже сами определяют сцену, определяют непосредственно объекты, там, автомобили, например, вот, да, я очень много сегодня фотографировал тачку, и смартфон сам прекрасно все понимает, ему даже не нужно ничего объяснять. И в этом плане, конечно, очень круто, в отличие от фотоаппаратов, да, где надо каждый раз какие-то ползунки, что-то крутить, настраивать какие-то настройки, о которых даже сейчас говорить не хочется. Поэтому, если мы рассуждаем про камеры в смартфонах вот в данном плане, то, что они сейчас вообще все делают сами, только успевают наживать на кнопку, то в таком случае я могу сказать, что э, данные камеры, они реально получились революционными. От себя же хочу добавить, смартфон меня действительно удивил. Напомню, что это модель Huawei P50, а есть еще Huawei P50 Pro с рекордным зумом. Если вы хотите, чтобы его я тоже протестировал и сделал большой разбор фотографий, которые можно на него сделать, обязательно выскажитесь об этом в комментариях, ставьте ваши лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот ролик, который вполне возможно выйдет буквально через пару выпусков. Ну а также не забывайте про колокольчик и всякие остальные кнопки, которые находятся в описании к этому видео, потому что каждый раз, когда вы на них нажимаете, это очень сильно помогает, во-первых, держаться на плаву этому каналу, а во-вторых, продвижение и так далее, это все тоже очень важно. Вам не сложно, друзья, а мне будет безумно приятно. У меня на этом все, меня зовут Тимур, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Счастливо и удачных вам селфи!